В жизни все должно быть запланировано, а твой контент-план уж тем более. Привет, на связи Василий, и в этом видео не будет лишней воды. Досмотри его обязательно до конца, потому что там тебя будет ждать подарок. Ты уже наверняка знаешь, что контент-план, контент-стратегия — это такие два твоих верных друга в продвижении в социальных сетях. И неважно, будь то у тебя бизнес-аккаунт или личный блог, но ты почему-то этого не делаешь. А вдохновение порой не приходит просто так, да? И что в итоге? Твои социальные сети молчат, твои подписчики тебя забывают. И это, конечно же, грустно. Ну ладно, давай уже к делу, и будем сегодня это исправлять. Первое. Тебе очень важно определиться со стратегией, как ты будешь вовлекать своих читателей в контент. На своем примере я бы порекомендовал такой какой-то крутой, экспертный контент, который будет закрывать более твоих читателей. Например, если у тебя продукт косметика, то двигайся в направлении бьюти-блога с расчетом на девушек, записывай какие-то лайфхаки по уходу за собой, давай домашние рецепты. Если у тебя БАДы, то это, конечно же, ЗОЖ, правильное питание. Например, пиши ви видео домашних тренировок, там, давай какие-то инструкции по борьбе с лишним весом, там, с повышением иммунитета. Ну и оттуда уже вытекающие темы. Если у тебя туризм, то открывай двери в мир читателей, рассказывай о самых интересных или там экстремальных, эксклюзивных или бюджетных даже точках мира, которые просто будут взорвать им мозг. Как путешествовать, например, с детьми, как путешествовать без туроператоров, как и где взять самые выгодные цены и дальше уже куда фантазия тебя заведет. Суть в том, что ты должен нести пользу. Твой аккаунт должен помогать, причем помогать с большой буквой без каких-то корыстных умыслов именно в этой части контента. Второе – это важное соотношение контента. Примерная формула 40-30-30. Что это значит? Что на 40% твой контент состоит из конкретной пользы для ЦА, на 30% – из личных постов, потому что людям нужно видеть тебя, они идут именно на людей. И 30% – это уже коммерческий контент, где ты можешь освещать свою профессиональную жизнь, там, делать анонсы, акции, новости и так далее. И не забывай сдобрить все это, конечно же, развлечениями. То есть конкурсы, розыгрыши, интерактивное общение, какие-то тесты. Все то, что дает людям расслабиться и поднять настроение. Не будь энциклопедией. А теперь возьми лист бумаги, расчерти себе таблицу месяца, пропиши сначала виды контента, личный, экспертный, развлекательный, коммерческий. И миксуй это так, чтобы самому было интереснее. Сделай сразу на 30 дней, а потом уже напиши туда темы, тоже так же наперед и после уже только приступай к отписке постов. У тебя всегда должны быть в запасе тексты. Ты можешь не можешь, если прописать, например, 14, пропиши, например, 7. И помни: не надо быть ученым в очках с какой-то диссертацией, будь прост, весел, сохраняй обязательно свой жизненный стиль. И я обещал тебе подарок. И у меня для тебя есть два крутых планера на месяц и на неделю. Напиши комментарий к этому видео, свои проблемные точки в создании контента. Поставь лайк на три последних моих поста и напиши в директ. «Василий, хочу планер». И я скину тебе файл, который действительно упростит твою жизнь в социальных сетях. Погнали!